Всем привет! И сегодня вкусная тема. Новогодний стол, новогодняя еда. В целом в Испании нет такого прям типичного блюда, которое вот говорят, вот оливье. Это значит Новый год. Бутерброд с маслом из красной икрой. Новый год. В Испании такого нет. Но все же есть какие-то определенные блюда, которые готовятся в Новый год. Хотя иногда они готовятся и не только на Новый год. Но есть сладости, которые продаются только в Новый год. Например, это турон. В целом говорят, турон похож на русский халву я бы не сказала, что это русская халва, это больше какая-то нога, в общем мед, орехи, вот это все сладкое съел, зубы чуть не поломал, но не все, конечно, есть, не все зубы это вкусно, его легко разрезать ножом, но есть такой твердый, который вот просто долбить надо. Самый вкусный самый лучший урон, если вы в Испанию приезжаете на Рождество, покупайте уроны заликанты. Вот уроны заликанты это самый-самый такой вкусный, самый-самый настоящий. И мои любимые пульворонес, польвороны. Спомню одну историю, когда мне Эду сказал: да в январе мы тебе купим из еще будет. я хотела специально прям килограмм этого печенья накупить, потому что оно очень вкусно. Это мой, просто мое любимое печенье, и оно продается только на Новый год. И мне Эду говорит, да в январе еще будет все продаваться. Иду я, значит, в магазин 2 января, и нет уже пульворонес, раскупили все в декабре. До сих пор помню эту историю. Пульверонос это рассыпчатое печенье, я сниму вам видео распаковку сладостей испанских И вот там как раз вот будут эти пульверонос, которые надо вот так вот, вот сделать, прежде чем съесть Также на Рождество можно часто найти на испанском столе, это сухофрукты, финики, орехи, чернослив, курагу Видно, да, по моему лицу, как насколько сильно я это люблю Ну и также испанцы часто готовят свои типичные десерты, это roscon leche Рис с молоком, это очень похоже на нашу рисовую кашу. Крема каталана, заварной крем. И мус де чоколати, шоколадный мусс. Что касается основных блюд, на испанском столе всегда нет ни мандарины, а креветки. Да, креветки это вот прям это на закуску вот так несут. Креветки жарятся на гриле, там вот вот эти вот королевские здоровые креветки вот и вот так ешь это закуска, это не основное блюдо, это даже больше закуска. И потом дальше пошло на любителя. Любишь рыбу? Готов рыбная люба? Э, люба. И дальше уже на любителя Любишь рыбу, готовь рыбу Любишь мясо, готовь мясо Все, нету типичных блюд Например, мясные блюда Готовят часто индейку с яблоками Или орехами Либо молочного поросенка, либо баранину Ну то есть вот какое-то такое блюдо, которое не ешь каждый день Ну а на гарнир, как обычно, овощи и Все такое То есть нет там миллион салатов с майонезом Тут в Испании нет И оливье уже нет Ну не едят они оливье на Новый год Из напитков это, конечно же, испанская кава Очень похоже на шампанское, но это игристое вино очень похож на шампанское но это все-таки кава либо шампанское либо вино либо сидр а без чего не обходится ваш новогодний стол пишите в комментариях не забудьте подписаться и поставить лайк